Партнеры показу – эзотеричная школа «Кайлас» та тибетская формула. Что же в нашей жизни блокирует наши желания быть благополучными? Оказывается, это только три действия. Эти три действия можно пересчитать на пальцах. Итак, эти три действия являются тайной, которые позволят вам очень реально и активно изменить свою судьбу и свою жизнь с целью увеличения материального благополучия в вашей жизни. Это три ваших качества, которые связывают вас с вашей жизнью, которую вы прожили. Первый – это качество страха, второе – это качество нерешительности, и третье качество – невера в то, что завтра может быть лучше, чем вчера». Итак, как же все эти три качества можно в себе преодолеть? Первое качество страха целиком связано с тем, что мы не понимаем, как это устроено. Оказывается, когда мы сидим возле стоматологического э, кресла, мы начинаем бояться, испытываем состояние страха. И как же сделать, чтобы этого страха не было? Мы должны включить в себе состояние решительного действия. Там, где есть действие, страх всегда исчезает. Чем дольше ты ждешь момента, когда что-то должно произойти, тем больше страха у тебя может накапливаться. Именно поэтому я всегда говорю, если тебе страшно, начинай что-то делать. Начинай шевелиться, приседать, чешись, кашляй, дыши. Таким образом ты избавишься от этого страха. Если тебе страшно что-либо сделать, то всегда помни, страхи это то, что связывает тебя с твоей неуспешной жизнью. Можно ли сказать, что страх является элементом нашей кармы, а карма является повторение жизни наших родителей ну конечно же да если посмотреть на обыкновенного человека который достиг чего-либо в жизни будь это президентом или будь это просто богатым человеком то вы убедитесь в том что каждый раз человек переступает через свои страхи он каждый раз на протяжении своей жизни вновь и вновь переступает через себя стремясь преодолевать свои внутренние страхи потому что он прекрасно понимает что чем больше страхов будет преодолено но тем больше материального благополучия и тем больше общего развития будет и шансов будет в его жизни. Естественно, когда человек живет как премудрый пескарь, то в его жизни не получается ничего, потому что он находит объяснение своим внутренним страхом. Он говорит себе, нет, я знаю, так не должно быть, этого лучше не делать, зачем мне это нужно и так далее. Зачем он это говорит? Лучше пускай он это сделает и сам проверит. Никогда не стоит перекладывать свои страхи на плечи других людей. Именно поэтому я часто говорю, если что-то хочешь сделать, сделай это мгновенно, сделай это сейчас, независимо ни от чего. Страшно позвонить, ты нашел кармическую привязку к своему безденежью? Позвони. Страшно нырнуть, ты нашел кармическую привязку к тому, что называется нырнуть? Нырни. Нырни. «Каждый раз, когда тебе страшно, преодолеваете эти страхи». Нерешительность. Что же делать, если ты нерешительный человек? Опять-таки, любое действие поможет тебе быть нерешительным, поможет решительным стать». Поэтому не обращай ни на кого внимания, сделай глубокий вдох, сделай глубокий выдох и используй принцип, о котором я сейчас хочу сказать. Когда твои силы на исходе, когда тебе совершенно плохо в твоей жизни, когда руки опустились, ты испытываешь состояние боли, ты должен себе сказать «Я не сдамся сцепить зубы и включить 333 скорость и начать бежать». В случае, если у тебя болит ножка, сцепи зубы и беги. В случае, если у тебя ничего не получается, сцепи зубы и думай. В случае, если ничего в жизни не выходит, сцепи зубы и начинай движение. Как в сказке про двух лягушек, которые взбалтывали сметану в подвале, и после этого одна сдалась. Почему? Ее, Её... Она была нерешительной лягушкой, поэтому она утонула на протяжении ночи. Вторая была решительная, и она делала хоть какое-то действие в своей жизни. Именно поэтому богатые люди или люди, которые достигли материального благополучия, это люди, которые, несмотря ни на что, постоянно что-то умудряются делать. О том, как преодолеть следующие рубежи вашего безденежья, о том, что такое эзотерика и деньги, о том, как привлечь в жизнь материальное благополучие, вы узнаете в следующих программах. Партнеры по Эзотеричная школа Кайлас ⁇ та тибетская формула.